Называется колесо Уробороса. Уроборос – это змей, кусающий свой хвост. Вот здесь мы рисуем его замечательную голову. Вот такая тело и хвост. Вот такая глазюка. Уроборос – это символ перерождения, смерти, возрождения, причем нет, если вы начнете искать, то нет первоначального источника. Этот символ есть в разных религиях, в разных историях народов. Он очень активно использовался алхимиками, мистиками, людьми, которые занимались трансформацией сознания, перезагрузкой сознания. Когда у вас возникает возможность свободы воли, когда ваша змея перестает кусать ваш хвост. То есть у обычного человека... Я вроде вам показываю такой долгий путь. Да? Сначала причина, мотивационный компонент, потом мысль, потом еще нужно до да, образа раскрутить, потом эмоции. Это чтобы вам рассказать. А у обычного человека, который уже в зависимости своих сценариев, у него просто этот хвост все время во рту, и там только зажимается яд Хап, хап, хап. И кусает. То есть реально... У вас даже нету этого круга. Это включается автоматически. Это одна секунда. Потому что он даже не разжимается. Все. И что вам не скажи? Пум. Одна и та же реакция. Слово, говорят, не скажи иногда человеку. Почему? Все, у него уже зажат этот хвост. И он всегда включает одно и то же. И дальше у него вот этот круг. Все вокруг, все вокруг, все всегда, все, я так и знала, как обычно. Что мы делаем? В первую очередь мы, естественно, разжимаем это. И это очень просто. Смотрите, прямо сейчас в Африке сидит мать, сидит над своим ребенком. И этот ребенок не такой пухленький, как наши дети. И этот ребенок уже не может двигаться. Он уже лежит. И у него очень тоненькие ручки и ножки. И есть только видимый скелет. Он еще дышит. Над ним сидит мать. У нее нет для него еды. Это происходит прямо сейчас, где-то в Африке. И если вы посмотрите глазами матери на этого ребенка, прямо сейчас, войдете в нее и посмотрите, то у вас на глазах обязательно появится слезы. И у вас изменится дыхание. И вы будете молиться, чтобы он сделал следующий вдох. Понимаю, что какая разница. Вот все равно нет еды. И какая разница, если он будет дышать еще несколько вдохов. И даже если он продержится эту ночь, у вас все равно нет еды. Прямо сейчас к этому селу Ватараку едет машина с реанимационным блоком. И там сидят русские врачи которые задрались бороться с современной системой. Им больше не нравится выписывать тупые рецепты. Они хотят в жизни сделать что-то ценное. Поэтому они плюнули на все и поехали работать в Африку. И они ездят на своей карантайке с этим реанимационным блоком. И прямо сейчас подъезжают к этой женщине. И доктор выходит, если вы прямо сейчас посмотрите на этого ребенка глазами этого доктора, который слушает, осматривает, проверяет мышечную массу и кивает своим, что еще есть шанс, то что-то меняется внутри прямо сейчас. Если бы больше не мать, а теперь это доктор, и вы чувствуете, что... Это, это другое состояние. Это состояние собранности, понимание, что сейчас от твоих действий зависит жизнь. Еда нужна быстро. И прямо сейчас этого ребенка несут. И начинается реанимация. И начинается внутривенное введение еды, потому что так, естественно, невозможно. И если прямо сейчас вы пойдете в переживание этого малыша, и он смотрит на белые лица, и вы видите эти белые лица, которые на ним, и вы чувствуете в теле, что появляется что-то, сначала чуть-чуть больно, а потом появляются силы, и дышать легче. прошло полгода и это все равно прямо сейчас и эта машина приезжает в это село потому что они естественно приезжают обследовать и помогать и машет эта женщина потому что ее ребенок играет прямо сейчас и ребенок тоже машет И если вы войдете в состояние этой женщины, которая машет этим врачам, этой машине, то вы ощутите тоже другое состояние. И это могут быть слезы, но они другие. И это удивительное чувство благодарности, которое вы можете пережить прямо сейчас. благодарности за жизнь своего ребенка. И если вы свободны в том смысле, о котором я рассказываю, то прямо сейчас вы переживаете это чувство благодарности вместе со мной, проделав это удивительное путешествие в пару минут. И самое главное, что у вас не осталось печали, потому что если у вас осталась печаль, это значит, эта голова держит этот хвост. И какая-то мысль зацепилась. И мысль, например, о том, что на другие же дети умирают. И вы выбираете печаль вместо радости прямо сейчас, которая происходит. Радость жизни, радость благодарности. Я же все время говорю, прямо сейчас. Прямо сейчас. Если прямо сейчас вы осознаете, мы не бахнем. Прямо сейчас мы в этом зале, нам очень тепло, здесь нет детей, ни играющих, ни лежащих, ни умирающих, ни живущих. И прямо сейчас вы оп, оказываетесь здесь, опять здесь и сейчас, если вы свободны. А вот если есть доля несвободы, вам сложно что сделать? Переключиться. Я просто давала вам разные мысли. Это была мысль. Вы можете сделать себя несчастной, сходив на обед, гуляя по замечательному парку осеннему, просто придумав себе мысль. Вы можете поплакать, пережить трагедию. Знаете, так один кружок? <смех> это неплохо, это великолепно. Вы управляете собой. Каждая из вас может управлять собой, и для этого вам не надо ничего подавлять. Для этого вам нужно сместить акцент. Большая часть людей и современный мир сосредоточены на том, как управлять чем? Эмоциями. Полный бред. Ими нельзя управлять, их можно только подавить. Не чувствовать. Все. Чем нужно уметь управлять? Умом. Отслеживать, какие мысли приходят в вашу голову. Видеть мысли, которые делают вас несчастными. Отпускать эти мысли. Это общий энергоинформационный поток. И все. Это просто мысль. Вы начали не думать. И все. Прямо сейчас вы не голодны. Но вы можете начать думать, что в Африке голодают. И все. И вы поехали в несчастье. В то привычное, которое вы любите смыковаться. Чем еще вы можете управлять? Вы можете управлять своим дыханием, да. Вы не можете управлять, к сожалению, психофизическим состоянием, если вы не измените состав химическим реактивом. Ну, то есть, колите себе что-нибудь. Это, это еще быстрее, да. Но, к сожалению, вы тогда зависимы. Наркотики, любые лекарства, вы зависимы. Но дыхание ваше, оно бесплатное. То есть, вы, что нужно сделать с этим змеем? схватить его, помните, как показывают, берем змею и раскручиваем в сказках, раскрутил, запустил, это глубочайшая метафора, блин, вы можете взять свое дыхание, ничего не меняя в своей голове, просто начать дышать, и все начнет перестраиваться, и единственное, что потом нужно сделать, это, опять же, как ловят змею, за что ее ловят? Шею. за шею, да, не за голову, не непосредственно, не за вот этот причинный мотив, здесь глаз, она этим она смотрит, за шею, да, за мысль, мы ловим себя за мысль, только здесь, хватаем, говорим так, а, что кусаешь, раз нажали, он. такой, это я, исследуй свою мысль, потому что действительно, почему мы работаем с вами и дыханием, мы не только исследуем мысль, это тоже прекрасный действенный способ, Потому что у вас уже накоплена гормональная зависимость. У вас уже есть блоки в мышечном корсете. У вас уже есть привычные эмоциональные реакции. И, к сожалению, их не снять, просто работать с мыслью. Это уже багаж. Это те чемоданы, которые вы накопили. А дыхание супер работает даже с наркотической зависимостью. Просто перестраивает клетки, они не хотят вещество. У нас всегда проблема в Все. чем? У нас проблема в любимом гормональном коктейле, и поэтому мы часто сами провоцируем эти эмоции. А также у нас проблема в невоспитанном уме, который обожает шамкать все время одну и ту же тему. Вот некоторые ко мне после лекции приходили и начинали рассказывать эту тему, и я так перевожу, а человек опять. Я перевожу человек опять. Ну вот, начнет осознавать, все закончится. Начнет жить. То есть реально мы не работаем с эмоциями, реально мы наконец позволяем им жить. Так что насчет эмоций не беспокойтесь. Второе, вы уже поняли, нет правильных или неправильных эмоций. Вы не должны что-то определенное испытывать в процессах. Этот, вот кто подходил и спрашивал, а что я должна чувствовать? Что чувствуете, то и чувствуете. Откуда я знаю, что вы там должны себе чувствовать? Вообще, это идея. Я должна чувствовать. Во-вторых, это долженствование. Я должна. Вы не должны. Да? Вы можете просто прожить этот процесс, отдышать или осмотреть, или что-то нужно делать. Сделайте этот процесс, я бы сказала так. Появится чувство – хорошо. Не появится – хорошо. Сделали процесс? Замечательно. То есть, вот вообще расслабьтесь на тему оценки. У меня нет оценки вас. Я понимаю, что многим вообще непонятно, как это возможно. Как, как мне нужно не оценивать? Возможно не оценивать, возможно, просто видеть. Не оценивать ваши глаза, не оценивать ваши прически, не оценивать вашу одежду вообще, поведение. Ну ничем не оценивать, видеть вас. Кстати, это дорого стоит. Представляете, вас просто видят, слышат, чувствуют, ну и так далее. Все, в этом пространстве, наконец, можно позволить себе быть собой. Вот и все, вот и будьте. Я работаю всегда с двумя вещами. Эмоциями я позволяю жить. Расслабьтесь, плачьте, смейте, делайте, что хотите. Злитесь, страдай Богом, не все равно, даже на меня. Это ваше дело. Но дышите и осознавайте. И ваша змея будет служить вашей трансформации.